Скарлетт Нексус возвращается. Но без этого никак. Все-таки как вы думали, что все так просто будет? Мы на таком моменте остановились. Да? На таком интересном моменте. Мы остановились в данной игре. Когда мы практически уже знаем. Это же были солдаты из национальных сил самообороны. Куда они собрали Наоми? Что они превратили Наоми как раз таки. А, почему она только что превратилась в иного? Вот именно. А, мы... Мы очень много не понимаем случившегося, То, что на Наоми стало иным, факт. И мы вот как раз-таки сейчас идем разбираться с этим говном. А Он нам дает броньку, я вспомнил. Я сначала вспомнил, что у него за сила. Надо вспомнить, как уворачиваться. Ну, кстати, должен вот-вот прийти к геймпад, и наконец-то будет удобнее играть. Мне будет вообще прям красота. А, это надо именно класть. Почему-то я прям подумал, что если сейчас зажмут кнопку удара, Ш. то все будет отлично. Отлично. То он будет дальше долбить, но нет. Так, кстати, а как быстрее, интересно, будет добираться бегом или не бегом? В целом, очень интересный поворот событий. Опа, это что там? А, это это. Ее сестричка стоит. И еще один... Ее главнокомандующий, наверное. Или тот, кто ее остановил. Тот, кто нас остановил. Да? Генерал-майор Карен? Юито и Гема, позаботься он, о ней. А я возвращаюсь на передовую, чтобы перегруппировать войска. Да, сейчас же. Касане. Касана, ]あの... э где Наоми? Наверное, я могу тебе сказать. Ты ведь все равно все видел. Ее забрали солдаты из гарнизона Сейрана. Так та машина была из гарнизона Сейрана? Э? Да, и... Что-то тут не так. Когда я дожил об этом генерал-майору в Кубике, он велел никому не рассказывать и попросил о том же себя. Генерал-майор Карен сказал то же самое. Но зачем просить нас молчать об этом? Опять что-то скрывает? Не знаю, генерал-майор Фубики говорил, что это для нашей же безопасности. А еще взгляни на это. Похоже, это обронили солдата из иранского гарнизона. О, он и все все-таки отдал. Кажется, я видел такие дома, когда была маленькая. По словам генерала-майора, это средство, которое временно увеличивает способность. Он сказал, чтобы я дал ему все, но парочку я все же оставил себе. Он о них не знает. Мудрое решение. Как бы ты ни было, откуда они могли взяться у меня дома? Семя Рэндоум участвует в разработке оружия, но не только. Еще она занимается лекарствами, препаратами, совместимыми с какой-то там корпорацией. Он также понял, что информация об этом строго, средне засекречена. Похоже, только вышему СОПе о нем известно. Ну и компания Спринг вот Фууки это вот самое. Да. Владелец семья генерал майора Фубики. Возможно, именно поэтому он знал об этом средстве. Не доверяй новой Химуке. Э? Что? что? Что ты имеешь в виду? Это Карен сказал. Я и сама не уверена, что, что конкретно он имел в виду. Если это ампл, ампл действительно из Ирана, ты выходит рандал и Спринги сотрудничают и с Ираном. Даже если так, это остается нам, оставляет нам больше вопросов. Возможно, лучше сделать так. Как нам сказать? Оставим их себе и скрытно изучим. Похоже, эта ампул очень важна. Возможно, стоит ее спрятать. Блин, что спину а, тогда я спрячу эту ампулу в баке. Э? А? Но реально, строго спрятано, вообще хорошо. О! А? Не думал, что ты умеешь шить. С самого детства меня учили самостоятельно. Две вам Готово. Их два. Так, у кого они останутся? Да, не, уж лучше вы и забирайте. Баки. бы это понравилось. Касане. Мне жаль, что с Наоми так вышло. Я знал, что тот иной — это Наоми, но я слишком испугался. Я... У меня не было другого выбора, кроме как драться. Я верну Наоми. Просто не мешай мне. Может, это прозвучит наивно, но я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы, помогу, силу, чтобы спасти ее. И впрямь, наивно, но спасибо. О, молодец, Сугуми. Похоже, все на месте. А? А где Наоми? Разве она не с нами? Что случилось? Расскажу позже. А где Наги? И капитан Седо с Ханаби? А Наги со спасательной командой на передовой. Капитаны Ханаби в полном порядке. Они беспокоятся о вас. Так что нам лучше выбираться отсюда. Вы пока идите без меня. Седен вроде еще где-то там. Так что я сперва заберу его. Тогда я пойду с тобой. Как бы там ни было, до конца этой миссии я глава взвода Кёке. Хорошо, будьте осторожны. Думаю, лучше встретиться с капитаном Сета и вместе отправиться на тайную базу. Получена кукла Баки с ампулой. Значит, это собственность твоей семьи? Отличное расположение. Достаточно припасов. Надеюсь, мы можем устроить здесь тайную базу. А, ты не против? Конечно, нет. Кажется, моя семья больше не пользуется этим модулем. Тогда тайная база нашего взвода будет здесь. Я и просто рада, что ты в порядке. <кленькая> Мы все очень тебя беспокоились. Сугуми все глаза выпутала. Вовсе нет. <клепостив> е -е -е, Чего, Сугуми? Так ты же сохнешь поют. По его... А как es же я? <клепостив> <клепостив> Заткнись. Сурово. Где Наоми? Она и Гема уже встретились со звездом Кёки. Ну, Наоми... Наоми не то чтобы мертва, но я не могу сказать, что она превратилась в Иноу. Иное? я ее. Не может быть, Наоми. Но она же сильнее всех, кроме Касаны. И такая хорошая. Так вот, чем ты был так расстроен. Тебе должно быть тяжело потерять друга. Каждый из нас через это проходит хотя бы раз, и тебе придется научить принимать чужую смерть. Говорю, это не только, чтобы поддержать тебя. Это действительно необходимо, чтобы выжить в ОПЕ? Понятно. Передохнем здесь. Даю разрешение. Используйте это время, чтобы взять себя в руки. Ситуация печальна, но иные не будут ждать, пока мы оправимся. История Юита. Фаза отдыха 2. Вы можете дарить подарки В основном подарки можно выменить в магазинах Чем больше союзнику нравится ваш подарок Тем сильнее укрепляют свои союзники И украшают вашим подарком базам, Так что они постепенно будут становиться ярче и уютнее На карту мимо добавлено мусуби Так Говорить Не могу поверить, что на уме прости Юита Я понимаю, что тебе тяжело Это вдруг ты постарайся отдохнуть пока можешь Подарки Модный журнал слухи Давай подарим Почему нет Так. Спасибо. Ой, какая милая одежда. Теперь мне хочется отправиться по магазинам. Так, а и где и куда? Прости, Юита. Жаль, что так вышел с нами, но ты сделал все, что мог. Так, а давайте покупаем. А, Новый товар добавлены в очередь. Так, а теперь как мне понять? Боевые оружия, дополнение, внешность, Лили э Белл, -э, э -э -э, а, я понял, это оружие. Усиление, это вообще хроникер, это одежда. Так, подарки, вот. Роза. Так, давай, поехали. Да, да, да, да. да. Ветра, ретро-вешалка, нет. О, программа какой-то там. параллельной. А, то есть сердечки прям указывают, что им прям нравится. Да. Да, бля, я понял, понял. Да, бля. А это так, просто подарок. А ему нравится постер. Ну давай попробуем. Что там ему нравится? Ретро вешал. А, ретро вешалка не покупал. Давай купим. Все. У меня есть роза. Как выйти-то? А, назад на, на этот, на удаление. А, поехали. Говорить. Так, ну я попал в больницу, подарки. А в мозг можно устанавливать различные дополнения для расширения функционала. Обычно человек может использовать не более одного за раз. Однако установка этой программы увеличивает количество одновременно используемых дополнений, работает так же, как программа H. А давай дадим ему. А почему нет? Я бы ему ретро-вешалку подарил, Ну да ладно. Спасибо. А теперь ретро-вешалку теперь можно подарить? Да, отлично. Где же ретро-вешалка? Допустим Благодарил, да Ну, теперь я с тобой поговорил С тобой я еще не разговаривал А, тебе подарки дарить нельзя Так, где ретро -вешу? О, вот он. какой сериальный ретро-вешалка появилась Так, тебе надо с этой поговорить Сугуме. Подарки Ползучая роза Ага, хорошо Типа спасибо Растительность полезна для глаз, кажется Хорошо, хорошо Ей не очень понравилось, но Но висит, вон, но висит А могу теперь тебе розу подарить, допустим Мне тут вот просто интересно даже Ага, у тебя уже ничего нет, ладно Давай еще раз Блядь, я вправду могу. Не-не-не, я тебе уже дарил. Так, история связи, поехали. Сугуми, мы можем поговорить? О, конечно, хорошо. О, ты занята? Если так, то Не-не-не-не, все в порядке. Я просто не была готова. Прости. Не нужно извиняться, это я. я прошу прощения за столь внезапное появление. Ну. Но... Ну правда, не извиняйся. Я очень хорошо вообще общении, каждый раз не знаю, что сказать, и замолкаю мне кажется людям всегда неудобно говорить со мной вот и извиняюсь мне это совсем не мешает так что не волнуйся говорит как тебе будет удобнее спасибо ты чего-то хотел а, а, да не, не ничего, ничего особенного. особенного. Просто я видел, как ты устанавливаешь Но цветы в штабе Опе. Просто заинтересовала, любишь ли ты цветы или растения. Да, садоводство мое любимое хобби. Я много чего вырастил, я занимаюсь этим с детства О, ни не зря я цветы подарил. Ого, садоводство, звучит интересно. У меня у одного тоже дома много растений в саду. Наверное, у тебя большой сад. Ну да, могу поспорить, ухаживать за ним было бы непросто. Просто в последнее время мы его запустили. Это не очень хорошо. Ну да, раньше там было много разных растений, мне нравилось ими любоваться. Любитель. Ты любишь растения? А, ну, well, наверное, да. Хотя сам никогда их не выращивал. <су -у> а какие тебе больше нравятся, цветы или декоративные кусты, большие деревья <су -у> тоже красивые? <деревья? су -у> <су -у> Он сразу нашел, о чем поговорить. Ну, если уж выбирать... А, точно. У нас в саду были красивые белые цветы. Они мне нравились, казались добрыми, Хоть и цвели очень недолго. А ты знаешь, как, а как они называются? Не, не знаю, садони, которых раньше сажал, давно уволился. Блин, вообще жесткая хуйня. А, Цугуми? Ты чего замолчал? Думаю, я смогу их найти. А, что? Ты правда можешь такое? Я много знаю о растениях, если ты расскажешь побольше, то получится их найти. А, получится их найти быстрее. Расскажу, в смысле, особенности цветка. Hmm. Мне кажется, он свел зимой Что еще? расскажешь поподробнее, как они выглядели. А, лепестки были маленькие, как бы заостренные А и кончики розоватые Но Листья овальные, длинные, тонкие Как будто об обхватывали стебель, поднимаясь снизу Оно было где-то такого размера Я понятно описываю? Да, более-менее понятно А теперь помнишь число лепестков? Хотя это такая мелочь, так что скорее всего... Uh, mm -hmm. Да, я не уверен, Но mm -hmm. мне кажется, их было 6. Хотя, подожди, 6 или 7. Да, или... точно 7. Yeah, Наверное. 7. Наверное. Mm -hmm. У тебя хороший парень, только информации, я и расскажу. Когда выясню название цветков спасибо я был рад увидеть этот цветок очень嬉しい. эй цугуми нет эти цепты видны нужно меньше круглее ебай она там зависла по моему она уже все зависла не похоже чтобы она меня слышала видимо мне правда очень нравится растения для тебя старается вот эта сосредоточность. Думаю, Что стоит оставить ее одну. Так, отлично. Ну, на этом все. Совсем всеми попиздел. Можно и ехать дальше. Там еще где-нибудь сохранимся. Да, погнали к следующей фазе. Я устал. Возможно, мне стоит немного и отдохнуть. О, Эй, Сенту а где тачим? капитан Сета? ]少し前に... Он недавно вернулся за псо. Он сказал, что возвращается к работе, но мы можем делать, что захотим, пока не понадобимся. А, простите, но время отдыха кончено. Взвод сета готовиться готовится к выдвижению. Так-так, начальник сказал, что пора выбраться за работу. Юито, Ханаби, вы готовы? Да, я тоже в порядке. Хотя и должна быть в порядке. Да, как вы в Опи, вы неизбежно будете вот так вот терять друзей и знакомых, научитесь справляться с этим. Твоя правда. Фаза третья, реальность вверх тормашками. Опи что-то скрывает, по приказу руководства Юит возвращается в, суд. в СУ, однако что-то там происходит. Наги, когда тебя вычислили, Сказал бы, я бы пришел тебя встретить. Что? А, они сегодня утром вдруг объявили, что я могу быть свободен. Подумать только, не успели тебя выпить, как ты уже отправляешь назад на службу? Вот же не повезло. Ты лежал в больнице с того самого задания в заброшенном метро? Ты точно полностью выздоровел? Да, ты в курсе. Я там совсем разменился, так что рад отправиться на задание. Простите, что заставил ждать. Что О? такое? О, Наги, ты вернулся? Отлично. Только не перенабрягайся. Не буду. Хм. Ну ладно, вот указания от генерала-майора И Иных обнаружили у кунатского шоссе. Мы снова разделимся на отряды и отправимся. В первом отряде Наги, Сугуми и я. Во втором Кагита, Юита и Хана. И еще, в последнее время вдоль Кунганского шоссе действуют национальные силы самообороны. Пусть и военные, но они всего лишь обычные люди. Мы не можем втянуть их в бой стены. Если встретить их, про просите держаться подальше от этой области. А теперь выдвигаемся к Унадскому шоссе. Наги, ты в порядке? Что? Да, раны уже зажили. По-моему, прочистили мозг. Я не об этом. Ну, после случившегося Наоми. с Навами. А? Конечно. Наоми там меня шокировал меня. же киснуть из-за этого вечно. Так, так, так, так, так, стоп, какой пропустил? Смерть? Наоми-то жива? Что? Не смешная шутка. Я говорю, почистили память, блядь. Что? А ну... ну да что того что сейчас она существует в иного, относиться к ней как живой немного странно но она определенно живая, и возможно мы сможем превратить ее обратно она стала иным ты что заболел бля я же говорю что? Мы на задании, так что не пудри мне мозги. Наша задача сражаться ради новой Химуки. Бля, он совсем изменился. Мы должны принять тот факт, что Наоми мертва и двигаться дальше. Ну, пойдем уже. Да что с ноги такое? Отвечаю, вы реально промыли, блядь. Прям конкретно так. Прям, прям, блядь, с губкой в голове. Прям там так протерлись. Так, да, через ТАП мы можем двигаться. Кунадское шоссе, выход из СО. Погнали, времени не очень много, у нас осталось 15 минут. Ой, вообще жесть, это пиздец. Просто, ух ты ж, нифига себе. А оно жестко потрепанное, шоссе-то. В целом, ее можно было бы и починить, почистить. Но тут не так-то все и плохо. Уверен, что вы и так знаете, но если объявлена тревога от иных, значит их там немало. Так, у нас есть невидимость, да? Или что это у нас? Подождите. Невидимость, да? Да, невидимость. Датчики я сразу же больших ёбну. Со свиной, блядь. Блядь, ещё и расходится. Давай-давай, на какую там кнопку нажми? Я же немножко начал забывать, какие клавиши еще езают. Это не переживайте. Так, а что там на 4? А, пиротех. Хорошо. Так, а ты, по-моему, отключать или R отключать? Или Йот? Отключ? Это не G отключить. Той, я делаю? А, я молодой. Так, пока все. включили. Даже не думай. Да, отключим. А, на по-моему, отключать. Я немножко пропустил, о чем они там. Ну ладно. Да, пока есть способность, нужно быстренько успевать ей пользоваться. А, отлично. Этот вообще всегда невидимый, блядь. То есть ему прям вообще похуй. Так, а как конец? А, на. на. Блин, ну и конечно, вы не знаете, ну, все, не то, что вы больше как монстры, больше как предметы, в которые вселилась сила. В чем заметьте, Некоторые предметы, видите, я могу ходить сквозь них. Они более нереальны, чем реальны. Даже если так это объяснить, не знаю, как это еще объяснить по-другому просто. Кажется, не подорвешь запасы смыслов. Ну да, маленькая, маленькая желе. Боссов, я думаю, в ближайшее время это все-таки, ну, не ожидается, я надеюсь. Так. Ага. А, -а, а, конечно. Нашлись, блядь. Еще и плюются, ебать. Вообще красота. На 5, да, отключается? Не, на 4, наверное, отключается все-таки. Ну ладно, это не страшно. Так, а нам не вниз, да? <laughs> я думал, нам сюда. А куда нам? Что-то я не понял, а как нам туда это самое? не не, -не подожди. Блин, я взял способность, проебал. Ну, ладно, не страшно. Нам все-таки сюда. Ага. Блин, сразу бы под бомбы задеть. Ну ладно. Пойдем вот отсюда. С самого дальнего. Отлично. А, пошел на угу. Все-таки огоньку надо поддать. Так, просто... так. тяжелая. Вы заметили, да, что еще и все-таки зависит это самое, как его, как это назвать, то правильно. Еще зависит э, тяжесть предмета, то на как долго он ее будет поднимать, этот предмет, и как много урона он нанесет. Вот это тоже очень важная и полезная штука. А, оторвать суток. Потому что, смотрите... Тяжелый предмет, он мало того, что долго поднимает, так еще и наносит больше урона. Это круто. То есть, чем предмет легче, чем предмет легче, тем меньше урона он уничтожит. В целом, это реально круто. По-другому никак. Да если вы охуели... Надо было удержать. Ладно, я толкаю. Да, блядь, ебались от меня, одна. Отлично. Они сейчас готовы гореть у меня, я смотрю. Подруби. Так я же вас маслом нет? Правда? О, новый уровень, нет? А, это эта техника подрубилась. Все, я понял. Теперь можно даже вот так делать. Просто даже за этой опыт сейчас их задают. Куда дальше? Дальше сюда. А, то есть я сюда чисто пришел для галочки, да? Так чисто посмотреть на них. Ага, ага, ага, ага, ага. Нихуя вы умные, блять. Так, это что за хуйня ты, ебать? Нихуя себе! Ты что такое, бля? Ебать, мне пиздлин давали. Ебать. Вот это я сейчас охуел. Юрий, ты жив? Спасибо. Прости за беспокойство. Так, что это такое? что то не вкурил. Быстренько, быстренько. Огнем, огнем, огнем, говно. Отлично. Освободили. Теперь, что я сейчас сделал? Лови. Блин, не они мощные. Нет, они реально сложнее и сильнее. Да, выглядят они как какие-то часы, но, блядь. Но, в целом, это все те же противники. Понятно. Я понял, меня успели атаковать, пока я это все делал, блядь. Бля-ля, тихо, тихо. Лови говно, блядь. Ты мощь пух. ну как, лови тачкой. Как я понимаю, броню он не сможет восстановить, да. Ну, слишком мало жизни. То есть, их единственное, что защищает, это только броня. В целом, это все, что их защищает. Но то, что я погиб и остался сейчас жив, это, конечно, круто. Еще, кстати, 8 минут. Надеюсь, мы до следующего чекпоинта успеем дойти. Неплохо идем. Погнали дальше сразу. Блин, ну локация выглядит очень красиво. Раньше вдоль этой дороги стояли города, торговавшие СО. А здесь что-то есть. Вы зря появились, ребят Ебать А, ребят, то нормально напрягивать Тачка и Сильно? Если еще твари появятся, мы тоже взорвем, пожалуйста Где еще один? Ух ты, блядь, нихуя Ебать, его тоже подорвало, я смотрю, неплохо Ага, ага, ага Ага Гореть, я сказал И горит отлично Отключаем способность горения И проходим дальше Это что у нас еще одна тачка есть? Не страшно Ой не сначала сюда заглянем Заберем хп-шучку хп Интересно, воскрешающие предметы Даются? Или, ну, типа, шанс там на воскрешение Какой-то там шанс мне тут, на самом деле, очень интересно. Развилка, погнали. Потому что, если их просто дается, это обидно, блядь. Лучше перезагрузить игру, чтобы с <св> чем-нибудь <hotspot> с боссом был. А, кстати, вы ведь не слышали? Говорят, под этой цветущей вишней похоронены мертвые тела. Ой, ёпт, нашел что сказать, если честно. Это прям то, чего я сейчас реально хотел, хотел услышать, я забыл, как хилку, кстати, использовать. Но я сейчас не хочу пробовать использовать. Не вижу, чтобы там было что-то закопано. Ну, Цугуми, я же пытался их напугать. Блядь, ебать умник. Кого их? Ух ты ж, никуя себе, тут, Автобус, тут езжай, блять. Ебать. Да поворачивай, блядь. Ушка, пушка не тачка. Бля, да ладно, я мог его так взорвать? Так обидно, бля, я такую способность проебал. Пиздец. Ну давай, власть. Понятно, Ну, я хотя бы покатался. Только... Ой, загорелся. Да, бля. Тихо, тихо, тихо. Давай, власть, говно. Отлично. Гори, гори, ясно. Чтобы не погасло, блядь. Бан... А, все уже. Ладно. Не понимаю, это масса или просто какая-то жизнь. ебать, он еще и так умеет. А, да, я вспомнил, как и издать, способность, отлично. На самом деле, очень хорошая новость. Бля. Ждать я, братан. Минус. Новый уровень, еще полная хп, вообще красота. О, еще и хилку дали. Как хорошо. Набор первой помощи даже. Так, а давайте-ка мы вот на этой тачке, да, поедем? Погнали. А чё сразу нет, да? Блять, как кегли. Охуенно. Сосать на. Понятно, завершить. Блядь, тебе вообще похуй, я смотрю. А, бля. Ладно, я понял, им полфи. А ч, что, надо что-то тяжелое в тебя бросить или что? Так, а есть чем-нибудь О! Лупим, лупим, лупим, лупим его, пока он не установил свою броню. Понятно, можно уже и так добивать. На тачке мне понравилось спускаться. Не Жалко, да? Вот я не могу. Бля. ладно я вообще-то хотел это самое совсем по-другому поступить ламай броню ну отлично да почему я не могу даже пропускать нельзя мне это бесит сейчас понятно Тихо, тихо, тихо, тихо, броди тихо. чуть сбоку. Мне бесит, что иногда он все-таки сам выбирает, куда ему это самое. А, атаковать. Потому что... Как это объяснить то в целом? В целом. Э, он как-то к спине больше идет, если честно. Да, я знаю, что я уклонился, но... Но.. Давай, давай, давай, где-то. Ага. Получай, блядь, еще. Ещ один, надо. Не кажется таким-то опасным. Ой, еще и лазер не решил сюда делать. Пизда тебе, блядь. Блин, ты умрешь, блядь. наконец -то. О, по-моему, я его еще так не добивал. Да? Не, добивал. Его жертом он и сломал это самое. Его эту хрень, как она называется-то. Ну, этот, не знаю, лампочка. Кстати, на лампочку похоже. Похоже, ты привыкший к боям, Ювета. Ты в отличной форме. Большое спасибо. О, еще одно сохранение. Кстати, нам очень пора бы заканчивать. Но я не хочу пока заканчивать. Слишком, может, быстрое время пролетело. Я даже вообще не помню, как прошло, не знаю, 39 минут. 40, получается. 40 минут прям вообще пули прошли, если честно. Давайте до следующего сохранения доберемся и будем заканчивать на этом. А, Вы практически в центре опасной зоны. Будьте осторожнее. Так, тут вот ничего такого нет, ладно. Сейчас какие-то твари полезут, отвечаю. А я маскировку подрублю, если Капитан Сета, где-то здесь, по данным разведки должны быть иные, да? По пути сюда мы на нескольких наткнулись. Не, если бы это было правильное место, они им бы кишили иные. Латар, поблизости еще есть иные? Не похоже, что мы там, где нужно Наверное, это какая-то ошибка Да и со связи творится что-то непонятное. Сейчас еще раз проверю выданное задание И пропал Ватару, что случилось? Капитан, мы окружены Над нами Чего? Это отпиль? Ватару, прием Сюда что, отправили еще один отряд? Понятно? Бесполезно, нас глушат Наверное, это они. Они или они? Знаешь, Сета? Я просто не могу в это поверить. Как ты можешь участвовать в таких ужасных экспериментах? Давайте прочистили мозги, отвечаю. О чем ты, гемма? Ты правда ничего не знаешь? Тогда пошли со мной и не сопротивляйся. Гема, ты что, отказываешься выполнять приказы? Если не разделяешь идеал генерала-майора Кэрона, то ты... Юита, капитан Сета! Что здесь делать взвод Сета? Кёка, прикроешь нас? Нам нужно, по... нужно покинуть бой! Хорошо, это же бред какой-то. Сражаться собственными союзниками. Гема, идем за мной! Говори, какая муха тебя укусила! Понимаете, я чуть не закончу на этом эпичном моменте Никакая, просто я Мы отвечаем ближайшие отряды Офи Не думаю, что они захотят связываться с двумя Семсирионами А сказала бы ты то же самое Будь это я, Лука Харен Лука. Какая-то хуйня происходит. Я знал, что ты придешь. Я сам разберусь со своим братом. Не обманывай себя. Ебать, тепик происходит. Давайте, нападайте все разом. Ой, ебать! Вот это концовочка ущипля. Нам правда нужно сражаться с если... ним. Ебать, он мощный. С ним вообще, конечно, опасно сражаться. Ух, ты же, так, и что ты будешь делать? А, он чуть подружил. Блять, понятно. Придется, ну конечно, на хилки много потратить. Ебать, он мощный. Мне кажется, так и должно быть. Блять, да нет, да, ну да ладно, так не должно быть, блять. А как быть-то, блять? А как с ним сражаться? Ну, ебать, мощный. Я чё, должен сожрать все таблетки, которые у меня существуют? Бля, ещё так далеко, ебаный рот. Так, стопэ. Стопэ. Сас. Как прокачать? Карта мозга. по по по Устанавливает шикат и кау. небольшой объем шкалтерки нас после идеального уклонения. Удерживайте С в воздухе. Атаки сильнее истощают шкалу врага быстрее. А, Повышает скорость воскрешения союзников. А, добавляют любой прыжок воздуха. О, второй прыжок, отлично. А, Сокращает восстановление после использования предметов. Атака глушенных врагов похуй. заполняет шкалу ускорения мозга на 25%. Постепенно ставить здоровое время действия укла ускорения мозга, отлично, полезная штука Когда ускорение на 10 атаку защиту, отлично, полезная штука Передача победным над с помощью сокрушения мозга, при включении мозга слегка в шкалу Снимает негативный при использовании ускорения мозга При использовании ускорения мозга будут активированы боевые ведения, боевое ведение активируется при увеличении уровня связи А чё она дает? Ладно, похуй а, победа над врагами. Похуй запуск. Скорее мозга полностью устанавливает все шкалы Сас. Отлично. Полезная штука. И сколько у нас осталось? Ноль. Все, мы полностью вкачались. Ну давайте попробуем теперь. Так у нас вот из всего ничего не осталось. Ну ладно. А как поймете цели, кстати, не помню. А, все, нашел. Блядь, mm -hmm. блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. Они долго за мной летать-то будут, блядь. Понятно. Где он, блядь? А как с ним сражаться -то? Так, ну в принципе у него есть моменты слабенькие, скажем так. Так. Ага. Да, блядь. Ага. Я понимаю, что жизни у нее мало, а я-то тут причем, блядь. Так, сейчас он подрубится, да? Сейчас. А, с ним так нельзя сражаться, я понял. Получается. Сюда, <рёхит> сука. <рёхит> Что происходит? Ебать, он там подрубился. Ебать, это мы где? 30 секунд типа выживаете? Юй, это пришло время для моей силы. Да, ты прав. Где этот тварь? Блядь. Да как его лупить, таблет? Да ебать. О. Ясно, значит сейчас Сегодня все иначе. Нет. Я понял. Однако... И потом, конечно, муж. Нет, всем назад. Его, да? А, не, его куда-то унесло. Наги! Их всех куда разбросала я понял. Бля, здесь вообще какая-то чертовщина творится, если честно. А вот на этом будем заканч... заканчивать. Плохие дела. Надо кого-нибудь найти. Но мы на этом заканчиваем. Так что, ребят, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки, за то, что смотрите меня. Подписывайтесь на канал. Предлагайте игры для обзоров. Пока-пока. Это все остальное. Что здесь вообще, что происходит? Ничего не понимаем. Мы тоже ничего не понимаем. Почему гемы и генерал Моей Рукара напали на нас? Остальные солдаты Опи тоже. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки, за все. Пока-пока.